95% людей, 95% ресурсов, которые сейчас задействованы в эфире. Их доходность резко просядет. Дело И, скажем так, апокалипсиса, который нам устроит Виталик Бутевин, не спасут нас никакие маленькие монетки. Конечно, тут останется, но когда доходность у вас просядет на 90-95%, вы сами можете понять, сможете ли вы оплачивать электроэнергию. Вот, а, как вот бы этот в любом случае не угадаешь особо, а тут лишь строить догадки и, возможно, варианты дальнейших событий. А 9 января. Первая скважина в этом сезоне. Скважина получилась 13 метров. Мотор у нас примерз. Забыли с машины достать. Крыльчатку прихватила сзади. Не крутится. На печку поставили. Сейчас оттает и будем прокачивать скважину водой. Ну-ка... Не скоро? Тут насос. Тут а насос. Тут нас печка. Надо перекручивать, да? Да, перекручивать. на печка. Тут зима. 9 января. Скважина пробурена. Глины много было, да, вода грязная идет. Хотя мы еще прокачали ее водой. Ой, чтоб не было. 27 июня скважина номер один про буре на 2750 смотрим воду Опа. А вот и вода в дюймовый шланг все замечательно все хорошо александр сейчас поедет на вторую скважину 28 июня, скважина номер один. Сегодня поплавлено 4 скважины. 2 я бурю с Александром, две он бурит с своим напарником Вячеславом. Вот скважина бурили еще. Саша бурил с отцом с нашим. 9 метров. Вода замечательная. А до этого бурили... 19, да, там сделано? Да? 19 или 18? 19. Вода с двухвалентным железом желтеет. Вот... И сейчас вот нужна еще одна скважина на полив. Будем бурить. Тоже метров 9. Скорее всего, больше. В данных местах жила хорошая, но компрессором вообще не выкидывать То есть не заваливается песочек. Ставим насос, сейчас посмотрим. Пойдет вода или не пойдет. Но компрессором вообще не выкидывает. Скважина не, скважина не глубокая, зеркало большое. Скважина 9,50, зеркало 6 метров. Как правило, в таких местах компрессором слабо выкидывают. Но не везде, но есть моменты. И песок не обваливается. Иногда ставишь насос, в таких местах вода идет. И все хорошо. А иногда надо прокачивать, заново продувать. Чтобы не гадать. Все, оставим ваш насос. Подожди, подожди, подожди. Опа. И раскачиваем. А что поплавился у него? А, сверху, да? Да. Ну вот, насос перегрет и так качает. Почти не качает. Ладно, вот холодный, воду нормально. поднял, да, а давление не создает. там обычно, там внутренность надо поменять, пластмассовый. он помашнее, да да, ему надо, значит, яму делал нет, надо поменять крестами. там подшипники заменить, да. да, с того колодца сюда поставить он... Он, он долгий ну да, он в яме, скорее всего, и будет работать может быть не всю свою мощь, но нормально будет о, до забора, он давление давит Попробуйте выкопануть ему металл в яму. Я думаю, должно нормально быть. потому что вот, он качается. Но напор немного, видите, упал. А вот наверху наверху я пальцем держу. Он не создает давление. Вот и все. Из конденсата поплавился там. 28 июня приехали на вторую скважину скважина здесь по 6 по 6 метров скважины дальше идет водонос мощный но железом но железом тут вот такие скважины делают вот раз тут огромный диаметр забивают вот раз вода стоит на двух-трех метрах и вот еще такая скважина есть Вот такая еще есть снежовейки, Ой, с или Или снежовейки. Дорогая скважина. Скважина получилась 5,5 метров. Сейчас тут отсев, возьмем, просеем. я обсыпем скважину. А ну-ка, вон там, что у нас. Потому что там это все равно мелковаты. 20 минут работы, скважина готова. Ага. Так. Ох ты, она крупная, крупная, крупная. Давайте попробуем. Глянь там, глянь тот песок, к -то тело, тема... глянь тот. 28 июня, скважина номер 2 пробурена. Скважина получилась 13,5 метров. Первый раз пробурили 6 метров, 5,5 Вот, Но напор был маленький, но без железа вода была хорошая. Но людям нужна вода на полив, поэтому достали трубу 32-ю и туда же пробурили глубже, углубились. Сейчас вода с двухалентным железом, с таким вот напором огромным, но с железом. Но на полив пойдет. А до этого напор был вообще как спичный коробок 5 сантиметров. Теперь вот так вот долбит. А. вверх, это при, при запуске Включайте в розетку В течение минуты он должен поднять воду Я обычно руку на клапан ложу так она оно холодно становится, все Сама скважина здесь, моторы здесь Такой фокус, чтобы от дождя накрыть его Ну да, от дождя, видишь, как бы удобно Парит, парит, парит, дождик на работу. Минута 15. Все, клапан становится холодным, встречайте воду. Ага. Все, встречайте воду. Сейчас она ее продавит. Сейчас она продавит воду. Угу. Ура! Ура! Теперь Ура! можете посмотреть на форму. С Ура! этого насоса, да, чуть послабее будет, но будет хороший. Во! Другое дело, да? нежели на 6 метров но там без железа при нас она не кончится 28 июня, а 29 сегодня Скважина номер один. Вот такие прекрасные свинки. Это мальчик-неучки? мальчик Вот как, Которым два дня... Оп! Которым два дня, от которых мамка отказалась почему-то. Скважина в пристройке будет буриться. Здесь ориентир 12-15 метров. Вот. Александра снимает хрюшек. О, ничего себе, только поел. Славик, как ты прям. А я сразу Так, сейчас сниму из колодец, есть на участке. Борьем мы вон там. Воду берем с колодца. Зеркало с рядом. Рядышком зеркало. Вот она вода. Я нас заготавливать. <свес> <свес> <свес> так, бурение началось. Первая штанга заходит. сюда на улицу коснем первый запуск хорошо так в сторону ага. отличный напор так 30 июня скважина номер один приступаем к бурению Так, все, 12 метров. 12 метров пробурили. Трубу отмерили. Фильтр 63 так. трубы. Ты отрезай отрезай, потянем. Да не, не, не, не, не, не. не надо. Это та, ну как, да, да, да, соседи вот, скважины. Да, вот, смотри. Ну, да. Нет, есть. Немножко. Не, это все мелко, это... не... она у всех скважина такая. Главное, что, Главное, что железа нету, что она не желкая. Любая. Я, я 30 июня, скважина пробурена, скважина 63 трубой обсадной, 12 метров. А если надо что-то поставить в мотоцикл? Сколько надо будет промывать? Но... Все зависит от того, как вы будете часто пользоваться опять. Сейчас, чем чаще будете... Сегодня погоняете ее хорошенько. Сегодня вон сейчас и на улице. Да, на улице да, да, улице, да. да желательно сегодня пополиваете прям хорошо. Чем больше сейчас а будете а пользоваться, тем она быстрее откачается. И у нее фотография на память. Скважина закончена, да. Все <связь> хорошо. Люди с водой довольны. Всего <связь> хорошего <связь> вам. <связь> <связь> Вода идет. Ну, Бога, Вода. За Поливайте. Поливайте. Славка сразу объявление клеит. Только пробурили здесь. Все, хочет сюда еще раз ехать. Хулиган, а? Где а не хочет? Где не хочет? Для обрыва объявлений. Денег хочется, ага. Хотим денег, да, хотят хотим. денег. денег а чтобы хотеть денег, надо как-то рекламу себе создать. также. же. Ну подсуетиться немножко, да? да? Надо, да. конечно, напрячься. Не как-то этот, этот стрекоза, да? И да, да, да, муравья, муравей там пропелы, или кто там. Оглянуться не успела. Выпал снег, скважин нет, денег нет, жрать нечего. 30 июня, скважина закончена, путь домой, прямо у нас Волгоград, Саратов, налево, налево другая, Роман, я не буду с, с Роман. этими, Роман. с саранчой, ай, Вячеслав вот по пути домой со скважины решил своей любимой женщине нарвать цветов полевых, Роман. это не в целях экономии, то что он жалеет деньги на розы, просто да, нравится ромашки 1 июня скважина номер один будем бурить с одной лункой здесь метраж небольшой вот есть раз скважина там в доме два скважина вот такая вода тут по 13 метров бурят вот и вот такая вода получается вот вчера тоже самое бурили мы делали меньше метраж вода хорошая вот александр Фу, вячеслав с фильтром уже ходят да это наступить вон их целый огород, помидоров. Ты сань повызишь? Это сами, да. Мы тут сажали. Оп! Вячеслав, я сейчас сниму. Не знаю. Ты фото фотогиеничный у нас. Ну-ка не матерись, потом мне вырезать потом. Запикивать все это. Да. А, Темная Ну так вроде так. Давай, ярко Все. Ярко, ярко запах. Да, вчера да. Все. Можно, можно мотор ставить. Окей. Можно ставить мотор. Так, первый запуск. Бывает так, что автоматика стоит так условно, что... Заливную пробку, вот эту гайку не открутишь, она вот под автоматикой ну, И тогда можно залить чтобы через, не через, через сливную можно залить так. Теперь сюда заливаем водичку 2 литра нет, Там вообще стоит вода Там она внизу, вода, да. она полная была, понял? Первый запуск а вот нас Насос лево, 125-ка, чугунная помпа С автоматикой Скважина 8 метров Дальше идет вода с железом. 8.50. 8.50. Слава богу, руля. Он чувствовал. Чувствую хорош. Чувствовал хватит. Чувствует хорошую воду. Да. Главное трубу вверх не тянуть. Вот это вот. Крутить ее можно туда-сюда, вверх не тянуть. Да. Иначе она не вылезет. С водоноса вылезет. Нет, И все будет четко. уже по 1000 Как раньше была. Да, да, нормально. Там Нет, не сыграло. ты Там глина была. Это была, она выше была. Но... Она выше была, за 750 была глина. Ой, и кто, может быть, даже не глина, а твердая прослойка была песка. Ну, там вот вода может другая... Уже да. быть. Режу, то Нет, руками, если там... глины не было, кусок был сплошной. Он соединяется вода вся, понимаешь? Если вот если была прослойка глины, она бы держала воду другую. Загревай вода. Была. Все знает, а? Слава вообще профессионал. И все, ничего, прощайтесь. Блин, я не хочу, честно говоря, Жара такая. Честный, ну, ничего, лучше компотика если есть, компотика лучше. Компот вот, вот это ну, было. Посыпала, Литро. Ничего, ничего, прям литровую нам по литровой кружке. Вот это будет, от души будет. Я хочешь, давай. Я, ну, я просто компот попью, давай, пойду, посижу. Так, ну что, скважина пробурена очередная. В последнее время попадаются такие скважины а, с двухполетным железом. Ну, я имею в виду... А так выходит, Роман, вот, я тебе про что и говорю. А, вот вчера бурили скважины, сегодня бурим скважину. Вот, кстати, вот... вот в данном месте, вот у него, вот кому бурили скважин заказчик, у него есть знакомый, который бурит скважину асбестовыми трубами. Сейчас покажу. вот И он сказал, что здесь воды нет хорошей. Он сюда ехать, отказался почему-то. Не, сейчас картошку будешь есть. Вот она, скважина. Здесь до зеркала 2.80, сейчас замерял. И он сказал, что здесь нет, нет хорошей жилы, без, без железа. И отказался сюда ехать. Вот, живой пример, что мы приехали, пробурили. 8,5 метров. А он сказал, что нет хорошего да, здесь. Нет. Ну, жила нет. просто на 13 все. Нет, вот он потом второй раз не поехал почему-то. Сказал, нет хорошей жилы. Нет. Ну, потерял, потерял работу, скажем так. Вот она, без запаха, без железа, без ничего. 8,50. Дальше идет жила уже железом. Так что все мифы развеиваются, когда человек сам, лично, Посмотрит, попробует. Сначала не верит никто. Говорят, глубже лучше вода. Но по факту все наоборот. Есть места отдельные, где на самом деле чем глубже, тем лучше. Но это очень мало. Таких мест И это надо знать. Он говорит, приезжала бригада, еще ребята приезжали, ну, с ямкостями бурили. С буратиной и так далее. Вот тоже что-то они... они 13-метровую скважину бурили весь день, весь день. Не могли обсадиться, перегнули трубу. Вот скважина под домом, которую они делали. Он сейчас с нее снял насос, сюда принес. Скважина через год не работает. В чем причина непонятно. говорит, замеряю зеркало. Вообще она говорит, вся сухая. Уж что там произошло, непонятно. Даже неохота разбираться. Все, пойдем покушаем. Я компотику попью. Славик с ночи сегодня. Он поест картошечки жареные. Сейчас мы его заснимем, как он там трапезничает. Опа, вот. Бачки для воды. Здравствуйте. Заходя. Там была, да, скважина вот эта вот. Да, вон она вон торчит, видишь? А, забор? О, о, о, ага. Видишь, она тоже наклоном каким-то идет. О, да, да, вот да, это вот. рабочее, это железо, вода. А железо? А вон дальше она А там вон еще куда, туда, есть. Да. Там... да не увидишь надо светить фонариком. Давай ну. я сверкану. А во во во во. Это, это вот. она сухая, да, вот эта? Вот, вот. вот. это вот. Сейчас я качнул, что-то вода там оказалась. Все. Да, а она да, поднялась, все поднялась. Поднимается. Вот. И вот она отработала год и короче навернулась. Вон, видишь какая. Ну что это? Все третий а вот это же это красная вот эта. Она железная. в любом случае будет, скажи что здесь э, вода стоять уровень должен подняться до зеркала, понял? Ну 3 метра там да, до воды. Просто что там, там произошло? Они сувалили вот это все ты снимал или они и так сувалили вот, как сейчас все стоит? Вот как она есть. А ну правильно. Видишь они вот палку забили за ней. Вон, палку воткнута, я я это, вот палка вот деревянная. Это блин сложно так запихать. Конечно, и здесь она -то видишь треки. тоже на под угол ушла какая-то. Вот они мучились, вот эту, короче, они забивали цементом ее. А, из-под буратина вот. шла вошла вода. Ага, ага. Она выбивала, короче, они очень долго ее пробивали. Вот тут, кор короче, вот в этом месте, вот, да. Вот с одной лункой, как мы сейчас пробурили, прям вообще налегке. Да, вот прям чуть, чуть сюда взять. И тут лунку одну вырыть, и также пробурить. Все легко делать и всяких корыт. Вот. Корыта вот особенно где бетон. Вот все там там, вот. она... Если что, это в НЗ уже будет, если Ну да, коры. да. Она у тебя будет пожарная, короче. Да, если там заглохнет вдруг. Ну мы будем надеяться, что она будет работать. Да, какая вот она, да? Да, не, не, да не вот это заглохнет. Не а, наша. Наша не Слайк, думать, смотри, Какая у него Тогда... чашка. Это, это у него, нет, у него чашка а вот, не чашка. Вот. вот. А вот... Ого. Ты да. деньги не грязные, ты человек трогаешь. Присаживайся, сегодня 2 июля. Оборудование сегодня уезжает на 30 метров для ручного бурения в Казахстан, город Алмата.